Приветствую вас, друзья. С вами Тёма. И как-то вы меня просили рассказать про казино Франк, чтобы я проиграл, протестил. Спросили, стоит его пропускать или годное зайти поиграть. Мой же вам совет, а оно не стоит вашего внимания совершенно. Там минимальная дача, то есть что-либо выиграть крайне тяжело. Поэтому я вам его, соответственно, крайне не рекомендую. Вот в принципе все. Окей, okay. окей, okay. а мы поднимаем 48, 49, друзья, косарей На таком замечательном слоте, как Крэзи или же Обезьянка Ссылка, кстати, на которой находится в описании Мы только что удвоили наш с вами баланс, буквально в два клика, по сути Охренеть И ведь это лишь только начало При этом даже, как вы видите, не было еще ни одной бонуски. Вот, это вам не казино, Франк. Там бы такого и близко не произошло. При всех ваших усилиях. Поэтому, именно поэтому я вам крайне его не рекомендую. Если вы хотите подняться, выиграть что-либо более-менее стоящее, оно вам не нужно. Это не ваш выбор. Ну, давай же, давай же, ну. Выдай мне уже бонуску. Вечно по одному примату лишь высказывает. О, ну уже прогресс, уже хотя бы два было Но, anyway Не хватает, не хватает 6600 тоже неплохо Ну давай же, где наши бонуски? Увы, ах, опять не докрутила. Но зато и так неплохо выдает. Вон еще 8 костырей прилетело Да, друзья, пока мы весьма неплохо, скажу вам, так идем Окей Тоже вижу неплохой выигрыш. 7 4 аж. Не, это копейки прям. Бонус, дождались, друзья, дождались. Ставим лайк за такую долгожданную бонуску. А мы тем временем 124 косаря уже имеем. И ведь это далеко-таки не предел. Как видите, наша обезьянка в каске боятся нам уже есть что-то. Да, увы. Увы и ах. Бонуска скоропостижно закончилась. И подняли мы там не особо много. Но прилетает еще одна, друзья. Дубль два. Мартышки решили реабилитироваться. Опять-таки идем по нарастающей. Бояться нам нечего. Пока что как каска на нас. А вот теперь... Да, тоже слабенькая бонуска, как вы видите. На 5-4, но ничего. Потихоньку, помаленьку... Наращиваем наш капитал Наш баланс пока лишь увеличивается А ведь начинали мы с 48 косарей 49 Плюс-минус где-то так А сейчас уже имеем 124 Не, тоже слабо-слабо Да ну давай же Все не то, друзья, все не то. Нужно бонуска, чтобы отбить то, что мы пока проигрываем. А вот и бонуска. Стоило лишь от ней заикнуться. И давайте-ка мы сейчас пойдем не сначала, а с конца. Х10. Вот эта бонуска мне куда больше нравится. х 10 50 50. Ну давайте на первой нажмем. Угадали! А, ну тут ладно, тут прям беспроигрышная лотерея была. 90 тысяч поднимаем! Да ладно! Ну давайте. Не угадал, к сожалению. Да, я также расстроен. Но в любом случае, 204 куска уже у на нас на счету, друзья. А я напоминаю, ссылочка на данный слот, конечно же, для вас находится внизу в описании. Переходите играть и зарабатывайте вместе со мной, вместе с Тёмой. Это же вам не казино, Франк, о котором вы так просили рассказать. Бонуска. ай яй, -яй. не докрутила, к сожалению. Но 8 косарей нам в любом случае прилетает. И уже имеем 210 тысяч. 210 кусков у нас в кармане. Нет, фигня тоже. Тоже все не то. Вот сейчас что-то должно быть бонуска! И 6 косарей еще сверху. Причувствуют такие вещи. Так, давайте-ка тоже пойдем с конца на этот раз. Х5 неплохо. Еще x 5 ай на первую стоило нажать. Но 24 косыря к нам прилетает. 18 и 6 там. Суммарно 24 косыря. Бонуска... Нет, жаль. Всегда-всегда рассчитываю на бонуску, когда вижу мартышку на первой линии. А вот и бонуска. На первой линии. Вот и бонус, то, о чем я и говорил. Окей, опять-таки идем с конца. 25! И еще 25. Да ладно. Сколько еще 90 тысяч, друзья? Теперь вы понимаете, почему мой выбор пал именно сюда. Еще одна бонус, друзья. Ну вот такие заносы, такое количество бонусов определенно заслуживает вашего лайка. А еще подписки на канал. X5, X 5 x 10 Думал 5, X5. Еще X10. Не, нам бонуски сегодня столько уже выдали. Прям обогатили, озолотили нас, осыпали деньгами. Просто швырнули нас ли... В ли... лицом в деньги. У меня прям дар еще уже немножко пропадают. Извините за это. Не обращайте внимания особо. Но просто такие заносы. Умом. Просто можно умом тронуться. Если во всех там заголовках новостей видите, что Тёма поехал ку кукушкой, типа, забрали меня в дурку, не удивляйтесь. Когда ты такие заносы видишь, это... Да, заставляет задуматься. Что кому вообще нужен Катяно Франк? Когда... Такие тут заносы. И еще одна бонуска. Какая-то уже по счету, я даже сбился. 7 8 9 X25! Да ладно, еще 90 тысяч. Да, опять не угадал. Ну камон, еще 90 косарей. 440 тысяч у нас уже. А начну... напоминаю, начинали мы. Еще 20 Просто еще 20 Посмотрим, как денежки наши плавно пересекают Наш выигрыш в наш баланс Напоминаю, начинали мы с 50 косарей Плюс-минус Сейчас уже имеем 460 Кап Капец я, я в шоке Бонуска? Нет, к сожалению, нет Коды закончились на сегодня, бонуски. Может, это и к счастью. Может, иначе я отсюда не ушел бы. А так, в принципе, друзья, я думаю, что можно сворачиваться на этом, имея 459 кусков. Напоминаю, ссылочка на данный самый замечательный слот находится внизу в описании. А с вами был Тёма. Удачи вам, ребят, так же, как и мне.